Всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, и мы сегодня продолжаем играть в игрушку The Stanley Parable, вернее, я на самом деле просто разделил одно длинное видео на два коротких, поэтому если вы не смотрели первую часть, обязательно посмотрите, там очень две интересные концовочки, а мы с вами посмотрим на еще, по-моему, парочку концовочек, которые у меня здесь остались, им жесткий респект, и погнали! Так, братва, а теперь давайте спускаемся просто вниз, вот здесь, Стэмми и Стэмми не слушаем up его, в этот раз. Прошлый раз мы его слушали, а сейчас не будем слушать, но на этом этапе, а не на предыдущих. Но Стэнли не смог этого сделать, видимо, подняться к боссу в офис. Он представил, как будет стоять перед начальником, признавать, что покинул свое место в рабочее время, его и уволить за это могут, а при такой конкуренции стоило ли так рисковать? Ну конечно нет, особенно если хочется другие концовки посмотреть. Просто потому, что ему показалось, что все вокруг исчезли? Начальник посчитает его сумасшедшим. И тогда Стэнли задумался. Может, подумал он, может я действительно ебнулся, в смысле тронулся, все мои знакомые просто так взяли и исчезли безо всякой на то причины? Блин, очень нравится акцент рассказчика, вообще крутой голос у него. Это же бессмысленница полная. И пока Стэнли об этом думал, он начал замечать другие странности. Например, почему он не видел своих ног, когда смотрел вниз, о oh, боже мой. Почему двери автоматически закрывались за ним, куда бы он ни шел. И раз уж на то пошло, комнаты стали выглядеть похожими. Она на другую. Повторялись ли они? Нет, подумал Стэнли, слишком это все странно. Не может быть настоящим. И тогда он, наконец, пришел к выводу, который давно крутился на языке, но не складывался в предложение. Я сплю! Закричал он. Это просто сон! О, как же легко стало Стэнли, когда он наконец нашел ответ, объяснение всему. Его коллеги не исчезали, он не потеряет свою работу. Он совсем не сумасшедший. В отличие от создателей игры. И тогда он подумал, наверное, я скоро проснусь. Мне придется возвращаться к скучной жизни нажатия кнопок. Нужно наслаждаться сном, пока я тут. Блин, жизненная, кстати, тема очень. И тогда он начал представлять, что летает. И воспарил над полом. Ёб твою мать, господи, что происходит? <laughs> тогда он начал представлять, что он летит в космосе через волшебное поле звезд. И они тоже появились. О, господи, наркотики, ребята, опять наркотики. Было так весело, что Стэнли начал гадать. Почему он еще не проснулся? Почему сон был настолько четким? И тогда, возможно, самый странный вопрос появился в голове Стэнли. Вопрос, который он, к удивлению, не задавал раньше. Почему я слышу в голове голос, который говорит мне, что я делаю или думаю? Теперь голос описывал, как он о нем размышлял. Стэнли, которому это показалось особенно странным, словно он был отдельной личностью. Не снится голос, который описывает меня, размышляющим о том, как он описывает, что я думаю, подумал он. И хоть он задумался, что все это очень странно, и о том, говорил ли этот голос со всеми людьми во сне, на самом деле все это был не сон. Как же так? Блядь, я уже запутался. Что за жесть? Неужели Стэнли просто обманывал себя? Убеждал себя, что он спит, чтобы не принимать ответственность за свои поступки? Стэнли был в сознании сейчас так же, как был всегда в своей жизни. Услышав, как голос проговаривает эти слова, Стэнли был шокирован. Все же, он был абсолютно уверен, что все это было сном. Неужели голос не видел, как он летал, и как заставил волшебные звезды появиться всего мгновение назад? Как еще голос такой объяснит? Этот голос был частью его самого, а значит, значит, ему нужно только... Он докажет. Докажет, что он может им управлять. Что это был только сон. И тогда он медленно закрыл глаза и настроился, что проснется. Он почувствовал легкий вес одеяла на коже, сопротивление матраса на спине. Свежий воздух за пределами этого места. «Я хочу проснуться», — подумал он. «Не надоел этот сон. Я хочу, чтобы он закончился. Я хочу вернуться к своей работе». Дайте, дайте мне продолжить, продолжить нажимать кнопки, кнопки пожалуйста. Please. Мне только it's это и надо. Какая же это мечта, Обожал нажимать кнопочки. Я хочу свою квартиру, свою жену и свою работу. Хочу, чтобы I моя жизнь была такой, какой она была всегда. Моя жизнь нормальная. Я нормальный. Все будет в порядке. Кто точно не нормальный, это разработчики. Они совсем ёбнулись. Ребята, что происходит, блять? хрен он там проснулся. Так, а что мы теперь будем делать? Стэнли заорал. Пожалуйста, разбудите меня кто-нибудь! Меня зовут Стэнли, у меня есть начальник, у меня есть офис, я настоящий! Пожалуйста, скажите мне, что я настоящий! Я же настоящий! Должен быть им! Кто-нибудь слышит мой голос! Кто я?! Кто я?! И тогда стало темно. Довольно-таки неожиданное, если честно, развитие сюжета сейчас у нас идет в этой концовке. Это история о женщине по имени Мариэлла. Мариэлла? Это его жена, что ли? Мирелла проснулась в самый обыкновенный день. Она встала, оделась, собрала вещи и пошла на работу. Так, это что, Стэнли лежит? Но в тот день на своем пути она обнаружила труп мужчины, который до этого шатаясь шел по городу, бормочая, крича что-то, понятное только ему самому, и потом упал замертво на тротуар. Уже через пару мгновений она побежит вызывать скорую. На несколько секунд она стояла и думала об этом странном мужчине. Какая жесть! Он точно был сумасшедшим, в этом она была уверена. Все знают, как выглядят сумасшедшие. И тогда она подумала, насколько же хорошо, что она нормальная. Я психически здорова, управляю своими мыслями, понимаю, что настоящее, а что нет. Между прочим, Стэнли тоже эту мантру повторял э, несколько мгновений назад. Об этом было приятно думать, и в каком-то роде ей стало легче от вида этого человека. Но тогда Мариела вспомнила, что у нее была запланирована встреча в тот день с очень важными людьми, мнение которых могло бы повлиять на ее карьеру, а значит, на всю ее оставшуюся жизнь. У нее не было на это времени, так что она стояла, глядя на тело всего мгновения. А потом развернулась и побежала. Жесткость какая-то, боже мой! Они убили Стэнли, сволочи! <laughs> Блин, ну да, на самом деле мне нравятся такие глубокие немножечко мысли вот в этой концовке. Они, знаете, такие немножко про наше общество, про то, насколько оно бездушное. Это на самом деле интересно, это прикольно. Ладно, давайте посмотрим следующую концовку. Так, до сюда мы дошли, давайте быстренько, наверное, ворьёмся. Бла-бла-бла, да-да-да, я знаю, код 2, 8, 4, 5. Все, давай, погнали. Че? Стэнли хотел пробежать историю настолько быстро, что даже не давал раскачку ни минуты на его рассказ. Блин, они даже это предусмотрели, что я буду быстро пытаться набрать код. Такое рвение опасно для здоровья, поэтому он решил сделать небольшую паузу и послушать успокаивающий New Age. Блин, разрабы очень клёво стебутся, потому что я такой думаю, ну, быстрее пробежать. Короче, набираю код, и даже это предусмотрели, они, видимо, понимали, что люди будут переигрывать, чтобы разные концовки посмотреть, и ставили вот сюда Нью Эйдж. Успокоившись и восстановив силы, Стэнли спокойно зашел в открытый проход. Так, а вот здесь мы, ребята, идем налево просто, не идем а в центр управления сознанием, мы идем налево. И хоть этот проход был помечен как выход, на самом деле, в конце этого коридора Стэнли ждала жестокая смерть. О, нас ждет жесткая смерть. Ну что ж, одна смерть у нас уже была, поэтому смерти нам не страшны, братва. Давайте посмотрим, что нас ждет в конце этого коридора. Дверь за его смена не закрылась, у Стэнли оставалась возможность развернуться и вернуться на правильный путь. Ну нет, мы, конечно, с вами, братва, будем идти Стэнли до конца. Стэнли теперь определенно сознательно и решительно двигался навстречу смерти. Дорогой рассказчик, ты же прекрасно понимаешь, что мы двигаемся навстречу концовки, которую мы еще не видели. В этом заключается и смысл этой игры. Так, что нам надо просто прыгнуть вниз? Ч ⁇ погнали тогда? Интересно, мы сразу отъедем или нет? Так, вроде живые. Мы живые. Так, создай все хорошо. Че дальше? Че дальше? Где я вообще? Приспособление начало двигаться, и пока Стенли медленно двигался к своей кончине, он задумался о своей жизни и о том, насколько бесполезной она была. Стэнли не мог видеть общей картины. Он не знал всей истории. Был навсегда заключен в своем узком понимании этого мира. Возможно, его смерть не была чем-то значимым, как вырвать глаз слепому. И тогда он сдался. И с готовностью принял жестокий конец своей краткой и пустой жизни. Прощай, Стэнли. И чем мы ничего не можем сделать? Матюди, как не можем сбежать? Ладно, я пошутил. Я не хочу отъезжать. Я уже отъезжал. Я отъезжал уже. Что такое? «Прощай, Стэнли», — воскликнул рассказчик, — «когда Стэнли беспомощно отправился в огромную металлическую пасть». Но я же не отправился, я же живой, вот он мне. «В одно беспощадное мгновение Стэнли был уничтожен. Приспособление сломало все его кости в его теле и мгновенно убило его». Так, а мы чё? Мы живые. Мы типа сбежали от рассказчика? Что происходит? Что происходит? Опять какие-то наркотики, ребята. Опять наркотики, братва, жесткие. Так это что, Стэнли Пара был что такое? Где мы? чуть затёлка с нами разговаривает. Но всего через пару минут Стэнли начнет игру снова, снова будет в своем офисе живой, как и раньше. Чего именно хотел добиться этим рассказчик? Так, а это куда мы входим? Чуть за музей какой-то. Когда все возможные пути для тебя были созданы заранее, смерть становится бессмысленной, а значит и жизнь тоже. Так, а что это за место? Где мы находимся? Теперь понимаете, понимаете, что Стэнли был мертв еще с того момента, как игра началась. В смысле, он был мертв? Мы типа. Что-то я не понимаю, а где мы это? что, это музей какой-то, смотрите. Компьютер Стэнли. И всякие вещи, которые мы встречали в игре прям коридор, собственно, из игры. Блин, интересно, куда это мы попали? Да, братва, тут всякие экспонаты, которые связаны с игрой. То есть, это такой прям реально музей игры, который рассказывает о ее создании. Блин, ну вот вообще стебутся разрабы. Тут вот офис босса какой он типа был изначальный, какой он стал. Концовка вот эта вот, когда мы на улицу с вами выбрались. Тут нам рассказывают о какой-то концовке, которая была объединена с другой концовкой. В итоге получилась какая-то еще одна концовка. Господи, може мой, ну это вообще наркомания. А тут нам рассказывают, что в предыдущей версии был таймер, который стоял рядом с телефоном. Помните, нам телефон звонил, мы трубку не брали. И вот он так, видимо, давил жестко, короче, давление оказалось, чтобы снять трубку. Тут вообще какой-то степ написан жесткий, говоря, что типа раньше игра планировалась как шутер, типа и в конце должен был Стэнли сражаться с пришельцами. Может, они просто стебутся, намекают на Half-Life. По-моему, это был как раз мод Half-Life-то игрой изначально. Ну или на Source намекают. Блин. И типа потом они решили отказаться от этой идеи, потому что это сильно меняла игру и вообще высевывало людей, которые любят шутеры. Короче, игра нормально, еще так себя обстебывает. Это очень круто. Я тут могу долго еще ходить, но не буду. Давайте посмотрим, чем все-таки все это заканчивается. Ох, только посмотрите на них обоих. Как же они хотят уничтожить друг друга. Хотят управлять друг другом. Это рассказчик хочет нами управлять, мне-то пофиг. Как им обоим хочется стать свободными? Хотя нет, мы тоже пытались управлять рассказчиком. Че, выключаем тогда? Не знаю, что там дальше будет, давайте посмотрим. Понимаете? Понимаете, насколько они нужны друг другу? Пожалуй, нет. Иногда такие вещи нельзя увидеть. Так, и где мы теперь, интересно, окажемся? Блин, опять здесь? Ну послушайте, вы все еще можете спасти обоих. Выключите программу до того, как они оба снова проиграют. Нажмите Escape. Выберите выйти, иначе эту игру не пройти. Пока вы двигаетесь вперед, вы идете почему то пути. Остановитесь сейчас, и это станет вашим единственным настоящим выбором. Что бы вы ни делали, сделайте выбор сами. Не давайте времени выбрать за вас. Блять. Блин, это первая концовка, которая не перезапускает игру. Помните, я говорил, что было бы круто, если бы игра крашнулась, вот это, считайте, практически то же самое. Это, видимо, каноничная концовка. Я думаю, мы, ребят, на этом как раз будем заканчивать и будем делать то, что нам сказала эта женщина, кто бы она ни была. Жесткий вам респект за то, что вы посмотрели этот видос. Отличная игра. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну, а если вы подписаны, то респект вам жесткий. И до встречи в следующих видео. С вами был мародер 120 гигабайт.